Вот мы наверху. Best shot point. Best shot point. Best... Best shot point? Это лучшее место для фотки. И вот здесь вот такая панорама. Там вот фуджи видно. Какие-то города, вот я не знаю, что за город там. Джама. Джама, джама. <связывая> Вот. вот, отсюда можно снимать вот так вот, таймлапс. Но мы ненадолго, поэтому таймлапс не удастся. Вот чуваки там фоткаются, селфи. И вот тут очень много гор таких типа с этим, как она называется-то, скалы такие гладкие. Люди по ним ходят там. Вот туда вот есть спуск вниз, можно пешком спуститься. В Кукчан-Коусу. Вот то. Это какая-то точка силы, что ли? С стороны вот тоже там горы. А, Пауа. Good good energetic. <laughs> This one? It says it has caffeine. No, don't have it's only hot vitamin. It says Ah uh, I think it's not true. <laughs> Because it's too Maybe it's as, uh you know soda, usually <laughs> soda. Yeah. But monster is more most uh, It, good effect. Yes. Like this. <связь> вот здесь это значит это показано панорама c360 там вот дамба тут с той стороны была стой там вот горы И тут то есть высоты показаны то есть 1602 500 вот здесь вот 3766 если вот продают разную еду стоит она правда ну, не очень дорого в принципе а вот вода стоит дорого 150 йен за маленькую баночку. свинерчики, Мешочки там на удачу, там типа, на деньги. И это вот, типа, как это, гадание или что-то такое. И... бира о, Да, сегодня у меня. Я у меня один бак здесь. А, правда? Да, у меня раньше один Oh wide angle? Hmm? Yeah wide angle one right? Not white, now is middle angle. Maybe, uh, maybe 90 degrees. Can you change it? The angle yes, yes. I don't I Yes, you can change uh, but for for this camera you can change only full HD angle. I got that one. For, oh, it's a three, right? I yes. У меня есть четыре зуба, 2000 Он просто смотрю. здесь продается фруктовый лед. Cool, cool, cool. So how long have you been in Japan? Uh, three years. Three years? Yeah. So when did you get your this bike? Here in Japan. Yeah this, this bike. The the blue, blue blue. Here? Yeah the bike current bike ah, in Japan. it's red barrel. Yes. Нет, no, you should больше, more out, да. потому что это пустое. Я вижу пустое. Немного, немного, да. Немного, немного. Немного, немного. Немного, немного. короче и просунь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не хочу, чтобы меня Я не хочу, чтобы меня рубили. Я не хочу, чтобы меня то прикалывается 5 часов 30 минут если здесь пойти то 5 часов 30 минут занимает мы будем здесь обедать, да? А, да? Внизу скорее всего. Внизу, да? Да, я думаю, народ не доживет до еще ресторанов. Ага. Я -а. поищу. Окей. Здесь я так понял, много маршрутов разных, да? В эти по, по горам тут. Хайкинга, да? Ну да, да. То есть там куда-то, если пойти. Там написано сколько-то пять часов, что ли, да? Пять с половиной часов. А, тут надо это, да? Монетки бросать. Да.